Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как создать ссылку на скриншот с компьютера с помощью программы LiftShot. Uh, LiftShot это программа для скриншотов. Ее надо будет скачать. Она, вот она вот у меня uh, находится внизу слева на рабочем столе. На клавиатуре для создания скриншота на клавиатуре жмем э, Print Screen кнопку. Выделяем свободную зону, она будет подсвечена более ярким светом. Тут можно выбрать стрелку указать на какой-то элемент в скриншоте. Затем мы сохраняем, жмем на дискетку или жмем комбинацию клавиш Ctrl-S. Так, нажимаем. Сохраняем этот скриншот у себя на компьютере. Выбираем папку, какую вам надо. У меня сохраняется папки скриншоты. Сохранить. Вот. Уведомление появилось скриншот. Сохранен. Скриншотер. То есть скриншот сохранен. Так, далее идем в браузер Chrome. Открываем облако LiveShot. Тут вам надо будет войти в систему. Здесь я уже вошел. Там можно с помощью Фейсбука и э, этого Твиттера зайти. Выбираем изображение. Вот это наше изображение. Наш скриншот. Открыть. Пошла загрузка. Затем вот это вот он появился последний наш скриншот. Копируем. И это же будет наша ссылка на наш скриншот на компьютере. Тут можно в браузере его вставить и проверить. Вставляем ссылку. Жмем Enter. И вот наш скриншот в облаке. Этой ссылкой можно делиться везде в интернете. Все. Всем пока. Всем благости и радости.